Давайте так будем. Я сейчас вам расскажу, что происходит, какие манипуляции идут в наших соцсетях, чтобы вы понимали, что, где, какой закрытый клуб, как оно будет. И после этого мы, наверное, откроем вот эту тему. Я как раз поясню, что это за тема. Расскажу, и вы уже потом можете позадавать вопросы. На сегодняшний день у нас получается, что Некоторые соцсети у нас убирают И мы начинаем трансляцию с тех соцсетей, которые, которые есть, которые доступны И которые готовы на данный момент быть с нами Это телеграм-канал, и очень будут многие довольны Потому что здесь нет ни единого фильтра То есть такой какой-то есть на данный момент ты будешь полностью отражаться. То есть какой есть цвет, какие, какие падают тени, куда они падают, это уже зависит, наверное, не столько от человека, я вам скажу по своему, сколько от, от выставленного света. Свет выставлять я не умею, поэтому будете смотреть на меня такой, какой есть на этом свету. Но я, наверное, буду говорить, что меня нужно, наверное, воспринимать по по моим больше высказываниям, чем по, чем, по мо, чем по моей внешности, потому что я не веду курсы выглядеть на 30 в наши 280 и так далее. Поэтому нормально все. Что касаемо закрытых клубов, я уже, наверное, не раз говорила, что некоторую информацию я не могу дать в открытых эфирах. И некоторую информацию, которую я могу приоткрыть, я буду ее приоткрывать в закрытом клубе. Закрытый клуб мы точно так же сделали в Телеграм-канале. Он называется точно так же, как в Инстаграме, Life Room. И чтобы туда вступить, там будет абонентская плата точно такая же, как в Телеграме, в Инстаграме. Абонентская плата раз в месяц она будет, и за месяц вы уже поймете, насколько вам интересно быть в этом. Этой группе, насколько вам она не подходит. Вот. За вход не единоразовый, а раз в месяц будет оплата. Потому что почему раз в месяц? Потому что там всегда информация новая, и я могу сказать по себе, что у меня нет одной той же информации. То есть если я сегодня вижу и слышу вот это, я вам это и выкладываю, я вам это и говорю. Если я вижу на следующий день, на следующий, там, в другой период времени что-то другое, я вам выкладываю. Но я абсолютно точно уверена, что для меня, лично для меня, для меня очень важно выложить вам эту информацию, чтобы наполниться новой. Но это будет не экологично, если я это буду выкладывать в прямых эфирах, потому что вся информация, которая есть во мне, она не каждому подходит на данном этапе его восприятия. Поэтому есть еще у нас онлайн-марафоны. Онлайн-марафоны – это более глубокие проработки самого себя. Она практически индивидуальная, потому что мы там разбираем очень глубокие вещи, которые не каждый может рассказать даже в том же закрытом клубе, потому что в закрытом клубе нас тоже достаточно много и прибавляется с каждым разом. И если вы хотите узнать самые такие нелепые истории, которые могут происходить и с вами в том числе, и почувствовать их. Это на живых марафонах и на живых ретритах, который будет один из ретритов, который будет в Сочи в Лоу 31, 31 марта по 5 с 31 марта по 5 апреля. Вот. Поэтому присоединяйтесь это зависит присоединяйтесь я вам не говорю присоединяйтесь кто готов на какую сумму потому что это абсолютно нелепо и мы сейчас с вами об этом поговорим. Я вам говорю присоединяйтесь кто насколько готов. вот если вы чувствуете, что вы готовы на это, вы присоединяйтесь вот именно к этому формату общения нас с вами. Если вы готовы, что вы готовы идти дальше, глубже, либо вам это не надо, вы, либо вы можете это, чувствуете, что вы можете это все самостоятельно делать, пожалуйста, я никого не заставляю, никому не навязываю, не рассказываю, какие у меня там волшебные марафоны, я просто даю свой опыт, который есть во мне. И единственное, что я могу на сегодняшний день выложить, это опыт, не опыт, а эмоции ребят которые были на марафонах. И как раз... Привет, Светлана, мне плевать на тени, я слушаю его восприятие. Привет, Наташа, очень приятно. <с mir -tongue sound> вот. <suto> Смотрите, очень важно... С послед... последнего... С последнего... С последнего марафона я выложила последнее видео, и когда мне скидывала Света это видео, я на него смотрела, и я просто радовалась. Я вот Пока я его прослушивала, у меня улыбка вообще не сходила. И, и мне так показалось, что это настолько клево, это настолько клево в этот выложить, чтобы люди посмотрели, какие эмоции сохраняются у людей. Что увидела я? Я увидела, что через практически две недели после того, как прошел марафон, человек записал свой видеоотзыв, с теми эмоциями, которые в нем до сих пор теплятся, с теми эмоциями, которые настолько закрепились в нем после марафона, что для меня это показалось одним из важнейших факторов, которые есть вообще для нас самих. Но я увидела очень много отзывов других, то есть начали говорить, что а где информация, а что она там увидела, а что как. Ребят, мы каждый можем рассказать о себе любые неболицы. Былицы или не былицы? Это уже как кто как захочет, да? И когда мы начинаем рассказывать о себе что-либо, мы, как правило, начинаем себя интерпретировать с какой-то желательно эксклюзивной информацией, чтобы зацепить вот этими вот словами. Но вспомните самого себя, вспомните, когда, что девочки, что мальчики, вообще абсолютно не важно. Давайте вот самую банальную ситуацию. Когда вам нравится какой-то человек, то есть вы в своей голове можете прорисовать, неважно, мальчик это или девочка, вы в своей голове прорисовываете. Вот он или она должны быть вот такими-то, вот такими-то, такие то волосы, такой цвет кожи, какие-то глаза. Какие-то губы, зубы, фигура, ноги, ногти. И все в себе прорисовываете, И в этот образ влюбляетесь и несете его с гордостью, что вот у меня вот будет такой или такая. Но попадается такой человек, который вообще не в вашем формате. Я не знаю, какой-нибудь маленький, скрюченный, худенький, толстенькая, лысенький, беззубенькая, там еще что-то. И вы понимаете, как вы начинаете вибрировать в поле этого человека. И когда вы начинаете друг с другом общаться, вы хотите этого человека максимально большому количеству показать. Вас играет одна э, грань, как бы неудобно, как бы стыдно. В моем обществе не примут такой типаж внешности. А с другой стороны, даже если вы выходите там в своем, в свое привычное общество, потом вы бежите к этому человеку и просто в так утопаете. Почему так происходит? Почему вы на эмоциональном уровне становитесь данным человеком намного сильнее, намного, намного чище, намного открытия и становитесь, чувствуете себя всемогущим. Вам хорошо. Вы растворяетесь в вибрациях друг друга. И это же происходит, когда мы чувствуем вибрации. То есть когда мы говорим, кто-то говорит какую-то информацию. Вот э, есть такие люди, которые просто начинают говорить какую-то информацию, ты понимаешь, что она клевая? Это я по себе могу сказать. Что она нужная, что она вот прямо наполнена смыслом. И вот я могу один и тот же ролик слушать его один, два, десять раз. И я понимаю, что я из этого ролика ну ничего не могу воспринять, ну просто вот от слова совсем. И я думаю, ну блин, ну это же нужная информация, но ну, мне же она пригодится. И потом, как только я успокоилась, я говорю, ну значит, мне она не нужна. И мне стало так легко, и я понимаю, что сейчас я понимаю, что если мне не заходит этот ролик, значит, он не мой. И точно так же все остальное, когда мы начинаем себя заставлять, потому что это нужная информация, потому что вот она клевая, потому что я могу потом ей поделиться, применить на себе, показать кому-то там еще что-то, она усваивается либо как через глухие телефончики, непонятно каким путем, каким боком, каким вообще какой стороной, либо она вообще не усваивается. Это безэмоциональная информация, которая находится вибрационно не на нашем уровне. Но как только мы видим человека, который может говорить всякую ахинею, но он говорит ее так, когда мы слушаем мы просто на одном дыхании, вот мы видим, что вот какая-то вот просто вот ерунда, вот он говорит просто ерунду. Но нас это настолько возбуждает вот это вот, и мы начинаем не его информацию интерпретировать в себя. А те вибрационные волны, которые он нам передает, начинаем их интерпретировать через свою вибрацию. И те залежни, которые в нас просто огнем должны гореть, они выходят наружу. И мы себя чувствуем, вау, нам приходят какие-то осознания, нам приходят какие-то инсайты, нам приходит просто элементарное хорошее настроение. И мы начинаем просто себя чувствовать, ну, клево, здорово. Начинаем просто себя чувствовать здорово. И это не потому, что мы что-то правильное, что-то нужное, что-то очень. Полезно услышать. Просто потому, что наши вибрации сыграли в унисон, и та информация, которая есть уже у нас, она выписала снаружи. Во благо нам, во благо тому, что происходит вокруг нас. И когда я выкладывала ролики, я, я четко понимала, когда выкладывала ролик Светланы, я четко понимала, что те, кто идут. В вибрациях самим собой, не ища ту информацию, которая. А для чего она полезна, а полезна ли будет нам? А нужно ли это будет для кого-то еще? А чисто потому, что, чтобы принять вот ту, ту вибрацию, ту волну, которую передала Судан, посмотрите, у нее же даже глаза горят. Она вот рассказывает: да, она рассказывает, ну, было клево, а что было-то? Да что было, да фиг знает, но было клево. Я просто изменилась. Я... Она просто стала другим человеком. Она же не вам, она же не, не сказала. Она может быть это действительно не сделает, что. Она, у нее нет четкого плана, ей никто не расписал по дням, что ей нужно делать для достижения вот этого, вот этого и вот этого. У нее просто вибрационный фон поднялся до того уровня, на который она способна на данный момент. И от этого, то, что у нее нет сейчас вот этой закупорки, она начинает просто гореть. Гореть тем, что она есть. И вот это вот ее внутренняя огнища, она просто растворяет все вот эти вот предыдущие рамки и барьеры, которые были на достижении чего-либо. Просто потому что она повысила свою личную вибрацию, которая уже заложена была в ней. Вот к чему эти ролики, вот к чему вот эти вот... в себя не совсем то, чтобы ей хотелось. И с информацией то же самое. Когда мы вкладываем информацию, которая заложена не в нас, когда мы хотим перебрать ту информацию, которую нам транслирует другой человек, мы его информацию начинаем точно так же переваривать, начинаем тратить на это свои жизненные стилизации. И начинаем тратить на это все, что заложено в нас. И выдается нам вот в такой информации в сухом остатке вот столько, вот, и мы измучены, начинаем выплевывать вот эту полезную информацию всем остальным, чтобы они тоже порадовались, что у нас есть. И думаю, почему вы не радуетесь? У меня столько полезной информации. Информация без души не может быть. Информация через сердце, через душу. Если вы её даёте, то другой человек вас, вас информация, вся информация, которая есть в вас, она есть в каждом из нас. Сможет другой человек своими вибрациями поймать вашу вибрацию, вытащить ее наружу или нет. Вот это уже другой вопрос. А когда мы говорим о том, чтобы взять другую информацию от кого-либо, это мы просто начинаем себя переламывать, интерпретируя ее под свой мир, в котором она изначально не заложена. А другой человек, вот эту полезную информацию, которую пытается нам дать, это либо не из нашего поля, либо та информация, которая по большому счету нам не нужна, либо она бездушно перешла к нему, который тоже через сухой остаток вот ее с большим трудом уже выплевывает вам без эмоциональной привязки, без того, что он уже есть, уставшую информацию передает вам, и вы из этой уставшей информации еще ее сужаете, чтобы передать другому. Если вы передаете на уровне информации, которая идет из вас и другой человек, если ее готов принять, потому что если другой не готов принять, вы можете вагон информацию ему передать, он будет, он, если не готов он принять, он, у него появится миллион отмазок. Я сейчас не могу, мне сейчас никогда не с теми людьми, ни по тому адресу, ни в том мессенджере, не, не, не в той кофточке, не, не с теми людьми, не тем голосом, и миллион всего. Вы ему никогда не сможете передать, если он себе поставил эту рамку. Если человек хочет взять информацию, если он чувствует, что он готов к этой информации и готов принять ее вибрационно, через пропустив через себя, он будет брать ее с огромным удовольствием и потом ее выдавать. Она аккумулируется за счет его энергии, и он будет просто, и его информацию будет подхватывать и дальше и дальше и дальше. Это я в. Как обычно, все, все, все, все, все. Как меня понесло, так и понесло. Сейчас зачитаю вопрос и потом придем к нашей основной теме. Я иду к инфе из ощущений, слушаю, как откликается, и потом понимаю, что ранее был у меня запрос. Да, Наташа, это абсолютно точно. У нас всегда есть типа, наши запросы. У нас просто есть такое такая особенность, и у меня в том числе, конечно же, мы делаем запрос под что-то, нам подходит приходит человек, либо информация под этот запрос. Но мы внутренне понимаем, что мы изменимся после этой информации, приходящей в нас, что мы изменимся полностью, изменится весь наш мир восприятия, который есть на данный момент в нас, то мы начинаем от этой информации от этого человека отдаляться потому что мы внутренне не готовы меняться мы как бы хотим но немножечко не то и когда мы начинаем отдаляться абсолютно все по-разному некоторые просто готовят не, не не закрывают видео и ходят некоторые говорят нет нет нет подождите вот я был у вас на канале вы сказали вот это пожалуйста мне расскажите некоторые начинают вплоть до того что мне, мне начинают писать что так, давайте я к вам сейчас приеду, скажите, город-адрес, и мы разберем с вами эту ситуацию. Миллион, миллион разных вариантов бывает. Некоторые говорят, что вот я заплатил, мне это бывает там, за, за клуб, там, за один раз было, там, за, за марафон На ретритах, слава богу, не было такого, потому что ретриты прорабатываются, Индивидуально, то есть ты с человеком находишься. Когда ты с человеком находишься, этому, этому человеку сложнее сбежать из твоего поля. Ты его начинаешь прорабатывать, он чувствует, что, что он попал уже в про проработку себя, и как бы уже и хочется, и колется, и он понимает, что обратного, обратного пути нет, и он, тогда, и он тогда начинает говорить, ну… Есть. Yes буду прорабатываться. У нас как раз на последнем ретрите была такая ситуация, она была достаточно такая глобальная, достаточно такая сильная. Если ребята есть с последнего марафона, то они знают. То есть была такая ситуация, когда один из, уча... один из ведущих и несколько участников дошли до такого, что готовы были просто чуть ли не до рукоприкладства. То есть готовы были послать настолько. И вот эта вот ситуация, когда она взорвалась, когда она случилась, это... Это был кайф. Это был кайф. В результате потом ребята узнали это для себя. То есть я, я, я это отслеживала, я это видела. Это был именно тот момент, когда все, что накопилось у тебя годами, вся твоя хорошесть, невозмутимость, правильность, умность или еще что-то там, вот она взорвалась в один момент. И когда ее проработали, ребята поняли, что насколько они были закупорены внутри себя. Ну, ребята, я, конечно, могу, как назвать, ребята, но это были взрослые люди, как практически все были взрослее меня. И с огромным опытом, и с огромной нежностью внутри. И тем не менее это случилось. И когда это случается, это великий дар, что это случилось. И самое главное, чтобы был с вами рядом тот человек, который сможет это вам показать. Ничего не делая, не надо там что-то придумывать, какой-то там... Какие-то упражнения, дыхание, мотание ногами, ушами, волосами. Просто грамотно повернуть эту ситуацию внутри вас. И тогда вы сами, встречаясь с собой, вы начинаете... И чувствовать весь мир изнутри, который есть внутри, и насколько он соответствует тому миру, который есть наружу. И вот это действительно то ощущение свободы, первой свободы, которую вы чувствуете, когда вы освобождаетесь от аков самого себя. И это очень важно. Верно, Светлана, выдаю одну и ту же инфу, но с разными людьми она идет по-разному совершенно. Верно. Так, ребят, давайте откроем все-таки тему, <клышь> которая у нас сегодня была заявлена. Это... «кожаные деньги». И это настолько верное словосочетание, потому что оно по-другому, я бы даже его точнее не назвала. То есть мы изначально с ребятами говорили, Миша предложил тему э, финансы, но она настолько скользкая, настолько некоторым людям нужно вот прям детально э, разобрать, что имелось в виду под каждым словом, что я чаще всего не берусь это интерпретировать. Но я ее всегда рассказываю либо на онлайн-марафонах, либо на личных ретритах. Я всегда этой темы касаюсь, потому что там ты можешь истинно ответить на каждый вопрос, на каждый запрос каждого, чтобы он понял, что это такое. Но в эфирах не всегда это возможно, поэтому я ее вот как-то удаляю. И ребята еще запросили тему кожи. И Тёма предложил, давайте сделаем кожаные деньги. Но... Он это, видимо, не осознал, потому что все вещи, которые мы делаем, они делаются тем внутренним чувством, который, ну, тем внутренним ощущением, тому внутреннему запросу, который в нас уже есть. Осознаем мы это или не осознаем? И вот это вот настолько, оно сработало прямо в цель ⁇ кожаные деньги. что сразу же, конечно же, мне эта тема очень понравилась, как ее назвать и почему кожаные деньги. Потому что вся наша кожа – это то барьер, который связывает наш внутренний мир с внешним миром. И наш внутренний мир – это большая духовность, да? душевность. Духовность и душевность немножечко разные, но тем не менее. Весь внешний мир – это как раз про, про наше материальное, то есть про материю, которая нас окружает. Материя ⁇ это не только деньги, материя ⁇ это дом, одежда, питание, другие люди ⁇ это тоже материя. И когда у нас идет несоответствие нашего внутреннего мира с нашим внешним миром по каким-либо причинам, то у нас это все выражается в первую очередь на кожу. И вот сегодня тоже писали, почему вот у меня перхоть случилась, почему у меня то. Что такое перхоть? Это отслоение твоего внешнего мира на реакцию внутреннего мира. Когда ты понимаешь, что твой, вне, твой внутренний мир, он не соответствует внешнему, и он, твой внутренний мир, когда выходит наружу, он как будто бы уже себя отжил, ему нужно обновляться. Ему нужно обновляться, но так как он не может обновиться, потому что не соответствует идет, а, внешнего мира на твой внутренний, и он начинает как бы отмирать, давая тебе понять, что как бы нам нужно обновляться. Но обновиться ты не можешь, потому что, чтобы обновиться, тебе нужно принять внешний мир, мир себя. И мы это очень часто и очень болезненно делаем. Как бы, как бы это ни звучало сейчас, не знаю, нелепо, а банально, или еще как-то так оно есть, потому что вот многие, не все, далеко не все, я этому рада, но многие там начинают писать не только мне, а абсолютно любому другому человеку, который там что-либо практикует из чего-либо духовного. Я начинаю, «Как вы можете брать за это деньги? Как вы можете сделать вот это? Как вы можете сделать вот то?» Но это говорит о том, что не, это же призыв, и это крик души не потому, что «как вы можете», а это крик души «как я могу?» У меня ничего нет. Или «как я могу? Вот у меня все есть, я готов от этого отказаться, а вы идете к тому, чему, чего нет, от чего я готов отказаться». Но на каждом этапе это не непринятие материального, материи, которая находится во внешнем мире. Потому что чем отличаются деньги, материя денег от материи человека? Если вы не можете принять материю денег, как вы можете принять другого человека? Именно поэтому мы, когда видим какого-либо другого человека, мы начинаем его разбивать по секторам. Вот это я приму, а это не приму. Вот это можно, это нельзя. Вот это приемлемо, это недопустимо. И мы начинаем каждого делить по секторам, и идет непринятие человека. То есть ты же не можешь сказать там, о, ты ко мне пришел, друг дорогой, заходи, заходи, только правую ногу. или в руку оставь, пожалуйста, они для меня, для меня не существует. Я не вижу в них положительных каких-то чек в своем мире. Если ты кто-то не принимаешь в человеке, хочешь что-нибудь, это говорит о том, что ты не принимаешь этого человека. Ты не принимаешь, что он, что он может быть вот с этим. В твоем мире тебе кажется, что он с этим не должен быть. Ты его начал краить под свой мир. И это происходит точно так же с деньгами. Как только вы не принимаете финансовый аспект, который может точно так же э, на данном этапе облегчить какое-то ваше существование в этом материальном мире, вы точно так же не можете принять и другого, любого другого. Как только вы не принимаете меня, у вас полный э, рас, э, э, не коннект и с финансовой точки зрения. И это и касается не только меня, любого другого. Но просто вы же начинаете, там многим спикерам начинаются писать, и э, чем больше у спикеров каких-то, ну, слушателей, так скажем, да, слушателей, каких-то тех-тех людей, которые с ними идут, либо не идут. Вот мне написала там девушка, вот я с вами уже столько времени, и теперь вот вы сказали вот такую вот фразу, все отписываюсь. Ну, как бы да, твое право отписаться, либо приписаться. Но это же, это же была фраза, это не для меня сделано, это же была Фраза крик самой себе, самому себе, всегда крик самому себе. Как только мы начинаем что-то говорить другому человеку о чем-то, что мы не можем принять что-либо в этом человеке, это всегда крик самому себе. И это клево, что мы начинаем озвучивать это как минимум себе, в первую очередь, это говорит о том, что мы можем это проработать. И когда мы можем это проработать, это говорит о том, что у нас уже есть силы, ресурсы, знания, возможности проработать это в, самой, в самом себе. Если мы не готовы это проработать, то мы даже себе озвучить это никогда не сможем. Но как только мы начинаем хаять какого-либо человека, это всегда говорит о том, что в нас появились эти ресурсы, чтобы начать работать над собой. Почему мы не хотим принять тот или иной аспект данного человека? Почему он нас так бестит? почему нас так задевает. И именно это касается и финансово, финансовой точки зрения. То есть про финансы мы можем сделать хоть 100 эфиров, потому что финансы – это настолько, настолько глобальная тема, которую мы даже не замечаем. Это то же самое, что сам человек. То есть сам человек состоит, в принципе, из того же всего, из чего состоит те же самые материальные деньги, те же самые машины, квартиры, дома, другой человек, еда. И Если мы копнем вот очень-очень глубоко, это все единая материя. Не единая материя то, что внутри нас. И если то, что внутри нас не дает выхода наружу, чтобы принять то, что внутри другого, вот здесь вот уже нужно задуматься. А почему? По какой причине? По какой причине вы ставите себя выше вот того человека, что не можете принять то, что есть в нем? И это как раз это такое, наверное, сделала такой пробный эфир про финансы, чтобы посмотреть вообще, какие вообще, насколько будут отзывы, и насколько будет вот это вот принятие, либо непринятие кого-то. Потому что, ну, вы, наверное, сами читали, вы, наверное, сами смотрите в других чатах, когда начинают говорить, там, ой, вот эту тему. Неважно, какое. Вот эту тему за деньги передавать нельзя. а Почему вы думаете, что вот какую-то, что касается души, душевную тему, передавать за деньги нельзя? А что касается а, темы, например, обуви, за деньги передавать можно. Но как можно обувь вообще продавать? Обувь – это же наш, наш шаг, это наша, наша опора, наше движение. И если мы повредим наши ножки, то как мы можем идти вперед то как мы можем этими ногами что-то другое начать делать? Как мы можем этими ногами вообще куда-то прийти, куда-то дойти, кому-то помочь, кому-то перейти дорогу, кому кого-то приласкать и погладить, если у нас будут ноги разбиты все в хлам? Разве можно это делать э, за деньги? Ведь это тогда кажется очень важным, но мы считаем, что вот это можно за деньги, а то, что есть внутри человека, то, что он тебе дает все самое сокровенное, что он есть внутри, это я, у меня больше, чем мое внутри, ничего нет, и вот это только нужно отдавать безоплатно, а все остальное можно почему-то вот можно за это за все как бы говорить и платить, мы можем даже э, восхищаться каким-либо депутатом, который пошел путем... ...оздоровления своего аватара. И мы говорим, о какой он молодец. То есть и, и, и когда он начинает он говорит, вот я пошел таким путем, начинает рассказывать свою историю. Мы говорим, классно, классно. А то, что он э, камеру выключил, закрыл и пошел потом раздавать свою указы, чтобы нас и так и так и так, это уже не касается. Больше, ребят, мы начинаем вот это вот м -м, дробить. Вот здесь можно, здесь не можно. Тем ниже мы опускаемся. И это всегда так было, когда мы начинаем воедино это все. Я за единство. Когда мы начинаем воедино это все осуществлять. То есть я передала тебе вот это, ты мне дал за эту свою энергию. Ты передал мне вот это, я тебе за это свою энергию. Просто на сегодняшний день энергия у нас выражается а, в материальном эквиваленте. И материя это на сегодняшний день – это денежный эквивалент. Неважно, он сейчас электронный, либо который можно пощупать. Это тот, день, это тот эквивалент материи, который мы готовы за каждый аспект своей, своей отдачи чего-либо получить взамен. И также с огромным удовольствием передать его. Но как только мы начинаем кого-то идти через осуждение чего-то, что здесь можно, здесь не можно, либо трусы, либо крестик, да знаете, наверное, такой анекдот, но, тогда мы ни к чему не приходим. Мы всегда приходим к разладу с самим собой мы всегда приходим к непониманию самим собой. А если у нас идет непонимание либо разлад самим собой, то нас никто другой вытащить не сможет, если мы не разрешим это сделать ему. Потому что нас самим собой может помирить только либо я сам, либо тот человек, которому мы, безусловно, доверяем на данном этапе своей жизни, не всю жизнь свою безгранично. а на данном этапе, потому что мы меняемся, он меняется. Это всегда нужно принимать, это всегда нужно понимать. То есть, когда мы подходим к зеркалу и говорим, ну, елки-палки, ну, что же у меня такое с прической-то, сегодня непонятно, как вот они висят, лежат, вроде как бы и расчесалась, и только что шапку сняла, и под, под шапкой вот такая вот пакля, ну, что же это такое? Это один аспект. Кто вытащит меня из этого состояния? Если ко мне подойдет какой-то другой человек и скажет, да что ты нормально? А я вижу, что он под шапкой лысый. Я думаю, конечно, тебе нормально. У тебя в принципе таких не было. А, а если ко мне подойдет девушка, которую вижу перед собой, и она подойдет, там у нее шевелюра грива такая, что там просто, и она мне скажет, да нормально. Я скажу, конечно, тебе нормально. У тебя-то вон какие волосы, у тебя все нормально. А у меня вот они пакля такая из-под шапки вылезла. Это говорит о том, что я не готова принять себя, и я не готова послушать того человека, кто для меня на, данный, на данном этапе жизни не авторитет. Но если я на себя посмотрю и скажу, ну, как бы, ну, ничего страшного, ну, блин, ну, розы на улице, ну, в шапки ходишь, ну, закручиваешь и затягиваешь в эти косы, после кос, что ты хочешь, чтобы они у тебя были там вот такие вот клевые волосы, ну, но ты нормально поможешь, голову будут опять куда. И все, потом, да, конечно, чё, чё, у всех кто ходит с волосами, они знают, что это такое, ничего страшного. Это я себя успокою. Другой момент, когда подходит тот человек, которого я, я на данном этапе своей жизни а, ценю, уважаю его мнение по отношению ко мне. И я вижу, что он прав. И он говорит, ну, что ты переживаешь? А что ты хочешь под шапкой? Ну или ты хочешь как? Чтобы ты вот не красился, у тебя ресницы там были вот с, вот с такой вот тушью. Или ты хочешь, чтобы ты там не красилась, а у тебя губы блестели, как от, э, как, он называется, от, от, как от геля красивые были. Что ты хочешь? Будь собой, прими себя такое. Я тоже подумала, ну как бы, ну, наверное, да. И это говорит о том, что готовы мы принять тот внутренний мир, который есть в нас, и раскручивать его, и отпускать. Распускать его или нет. Распускать его даже принимая то, что в нашем мире сейчас нет. То есть если мне сейчас говорят, например, там, вот есть вот это и это, вот есть. А в моем мире нет. Я, например, эту информацию слышу в первый раз. Но у меня есть всегда два варианта. Первый вариант, я ее не знаю, но я готова принять, что она имеет место быть. И я ее либо, если она мне интересна, либо начну проверять, либо, если она мне неинтересна, просто могу сказать, ну, как бы в другом мире, видимо, есть. Может быть, и в моем когда-то появится. Я просто ее там в чердачок куда-то отложу. А есть другой вариант, когда я понимаю, что в моем мире нет, я такой информации не знаю. Для меня она нелепая. и Я говорю, быть такого не может. Ну быть такого не может. И ты мне фиг докажешь. Это то же самое, когда подходишь там, я не знаю, к шашлычке, который человек постоянно эти шашлыки и жарит, и ест, и все на свете. У него жизнь не проходит там без пятничного какого-то сбора с друзьями, какого-нибудь фейерверка, еще что-то. И ему говоришь, можно кайфовать, жить, вообще не кушать и не пить. Он скажет, девочка, иди отсюда, иди, иди, не мешай, не надо он даже не примет эту информацию. Он скажет, сумасшедшая какая-то. Кайфовать? Мало того, что не есть вообще в какой-то вкусной еды, еще и кайфовать. Ну, как бы, ну, привет шизофрении. То есть у каждого свое восприятие текущего мира, другого даже, не только своего. Но мы не можем принять интерпретацию другого, иного, другого, чужого мира, пока мы не сможем принять интерпретацию своего мира. Когда, а мы его не можем принять, потому что мы его не знаем. И чтобы раскрыться это, это нужно раскрываться только на чувствовании. Ну других вариантов я, к сожалению, не знаю. Может быть, есть еще другие. Но я только через чувствование могла знать что либо. Вот, ребят, если есть вопросы, задавайте. Можете задать голосом. Если кто-то хочет, можете выйти с камерой. Потому что я не знаю, сколько времени прошло. У меня, если честно, здесь даже не... минут 40 точно прошло. Вот, чтобы у нас был эфирный час. И, возможно, знаете, как делаем, Возможно, мы распределим, чтобы было нам удобнее искать любую информацию, которая есть у нас. А, то есть вот здесь вот в чате... А, нет, здесь, да, здесь в чате. Возможно, мы будем только писать свои свой опыт, чтобы показать другому, чтобы кто-то спросил, кому-то показать, еще что, чтобы не путаться. Здесь будем писать свой опыт. В школе Телеграм, тоже Телеграм-канал, только это вот чат, а есть у нас еще Телеграм-канал. Точно такое же название «Школа автономии». Присоединяйтесь, ребят, кто не присоединился. Там мы будем делать эфиры, чтобы под каждым эфиром, чтобы не путаться, где, что и как. Под каждым эфиром мы будем задавать вопросы либо какие-то свои рассуждения, суждения и свои какие-то высказывания, чтобы не путать одно с, другом, с другим. И, конечно же, закрытый клуб, и меня там тоже спрашивали, когда мы пойдем на 90 дней. Сейчас немножечко после 14 числа пусть она устаканится немножко, и давайте числа 15-16, мы завтра в закрепном клубе все равно сделаем эфир, и после числа 14 мы с вами уже определим, когда мы пойдем на 90 дней, потому что 26 числа у меня начинается онлайн-марафон Возможности меня, возможности нашего тела, раскрытия. Присоединяйтесь, кто, кто готов. Вот. Ну и кто готов на какие-то более глубокие вещи, но ну сразу же говорю, ребят, не обличайтесь, не все готовы. И это не хорошо и не плохо, просто это факт, чтобы не травмирует вашу психику, потому что бывают такое не очень приятное состояние, когда ты понимаешь, что вот есть вот это волшебство, а ты даже не можешь принять, что оно вообще есть. Я вам расскажу именно про волшебство и покажу, как оно делается, и расскажу, как к нему прийти. Это уже будет на личном ретрите, который состоится в Сочи. Кто может приехать, ребят, приезжайте, потому что я так полагаю, что, видимо, по сейчас как немножечко утихнет ситуация все-таки я полагаю, что наша финансовая составляющая она будет крепчать с каждым разом в связи с той ситуацией, которая у нас есть но это я не буду лезть в экономику это такое мое сугубо поверхностное мнение просто если хотите прислушайтесь, если не хотите, возьмите себе информацию оттуда, откуда берете свою информацию вот. поэтому сейчас наше время развиваться и познавать себя, насколько мы волшебны и кто готов на какое, на, как другое как зайти в самого себя, себя, это уже зависит только от это вас. Это я опять с Да, ребят, все говорите, если есть вопросы. Кто-то включил оказала. микрофончик, кто не берет. Здравствуйте. Я так рада, ага. что могла общаться, а, могу общаться с вами. Я из Узбекистана. Я уже больше Здорово. года а, смотрю вас, всех автономов, Гуары, и, а, Анастасию все Очень меня это вдохновляете, я стараюсь идти за вами. И я очень рада, и у меня тоже есть двиги. И вот насчет вашего этого я хотела спросить, если мы будем не реагировать, ну, как бы принимать этого человека, как он, как он, он бы будет, каков он не был, мы не станем бесчувственными какими-то Хочешь, Нет, это же идет делать, на чувствование. <смех> ну, я, я, я представляю, как все принимать, принимать, как он, он есть. И вот у меня, я же живу с мужем, и у него тоже есть такие моменты, и иногда я не могу принять. Но я стараюсь это все принимать в себе, но внутри у меня какие-то чувства есть, все равно. Вот Значит, мне должна, я должна быть какая-то бесчувственная, чтобы вот это все не принимать, как, как, вот это не понимаю до конца. Ну да, это, наверное, заблуждение многих, что когда мы говорим, что мы в принятии, это говорит о том, что пропадает чувствительность. И ты как бесчувственный человек как бы, ну, а давайте надуем шарик. А зачем он нужен? Ну давайте надуем. Ну давайте надуем. Надули шарик. А давайте отпустим шарик. А зачем его отпускать? А зачем он нужен? Нет, ребята, это не про это. Принимать другого – это настолько быть целостным в самом себе и видеть целостность в другом, который рядом с тобой находится, что ты позволяешь не только… Это, не, это говорит не только о том, что ты в свой мир можешь позволить войти тому или иному человеку. Это говорит о том, что ты позволяешь любому другому человеку иметь свой мир. Без осуждения, безоценочно, без, без какого-либо восприятия с плюсом или минусом. Просто потому, что он есть и у него есть свой мир. Это не говорит о том, что ты стал бесчувственным, почему вы все время равняете себя на кого-то другого, кого-то другого на себя. Это говорит, что вы целостны, вам не нужно равнять. Вы просто радуетесь, что у другого есть свой мир. Я тоже живу с семьей. есть свой мир, свое восприятие, свое питание, свои какие-то эмоции и свои виды, которые очень часто не совпадают с своими. Но это их мир, и как бы, я целечная их понимаю, как бы есть и есть, и это круто, что они есть. И тогда только нам, во-первых, есть о чем поговорить. Не по... не поскандалить, не... не начать там перетягивать одеяло на себя, а именно сказать, а почему ты так видишь? Вот я вижу вот так. -то. И приносишь свои аргументы. И когда человек из другого мира приносит тебе свои аргументы, ты говоришь, о, нифига, я с этой позиции не смотрела, а я с этой позиции что-то там не рассматривала. И тебе становится либо интересно, либо ты понимаешь, как бы, но эта его позиция, она для меня не актуальна на сегодняшний день по каким-либо причинам. И ты тоже это принимаешь. И это клево. И это говорит, что ты, вот твоя целостность, она не требует добавления, она не требует, чтобы тебя кто-то поддержал, либо кто-то не поддерживал. Тебе это уже не надо. Ты настолько крепко стоишь на ногах, что тебе поддержка кого-то, она не нужна. Она приятна, это другое. Это как ствол дерева. Вот он уже вот стоит, вот дерево, вот такое вот. Оно не требует, чтобы к нему подходили и все его держали. Оно уже держится без тебя уже много времени. Ты его не нужен для поддержки. Но если кто-то будет подходить и просто там волоскать и говорит, господи, какое то красиво, какое ты, ты могущее, какая ты сила оно будет вибрировать по-другому, ему будет приятно. И это другое, и ты тот же самый ствол. Тебе не нужно, чтобы тебя держали на каком-то этапе, ты все, ты могущественный становишься. Но тебе приятно, когда тебе начинают говорить какие-то приятные вещи. Тебя это гладит. И тебе хорошо от этого. И это не о бесчувственности, это именно о чувственности, только на другом вибрационном плане, на другой плотности. Она более яркая, она более ощутимая, она настолько открытая и раскрытая, что тебя начинает переполнять, и ты тут же начинаешь ей делиться. И когда ты начинаешь ей делиться, ты как будто бы видишь, как из тебя выходит свет, и все вокруг начинает этим светом озарять. И ты видишь, как начинает просто все светиться другими цветами, и тебе становится от этого весело и радостно. Точно так же, как и другим, кто попал в это поле. Большое. Вот тебе пишет Наташа, Узбекистан, ура, мы рядом, я из Казахстана. Очень много единомышленников, и это здорово. Можно говорить? Ты моя хорошая, тебе когда было не можно-то, ты мне скажи? Светочка, большое-большое тебе спасибо. Ты такая умница. Я когда-то тебе сказала, говорю, ты человек моей чистоты, как было сказано ранее. Но вопросы, которые меня очень волнуют на сегодняшний день. Ты, ты сказала, и я с тобой полностью согласна. С одной стороны, ответили, я писала, что у меня проблема на шестом дне, у меня сухо, такая сухость кожи. И действительно, с одной стороны, я согласна, что это грибки, потому что у меня такой был именно накануне чистых дней и что меня, наверное, еще больше повергло в это, чтобы пойти на сухие дни, это то, что я ела конфет много и мне вообще сладкого хотелось, причем определенного какого-то сладкого. А сегодня я услышала от тебя, что у меня идет непонимание самой с собой, но это истинная правда. И если можно, я в личку тебе напишу и чтобы мне вот это разобрать потому что, имея... Спасибо тебе, дорогая. Я вообще настолько благодарна тебе, ты такая умочка. Прям спасибо. О, давай, рассказывай. О, на моей страничке основной в Инстаграме. Если не получится то будем переходить сюда. Там уже будем смотреть по ситуации, потому что там ситуация такая непонятна и с Инстаграмом, и с Ютубом, поэтому, ну, как оно пойдет? Я, в принципе, даже не переживаю, потому что мы найдемся с вами в любых мессенджерах. Можно мне еще вопрос? Я в чате написала, но мне ответ не дали. И мне интересно... Эта тема, короче, я трехдневный и шестидневный с водой дни, естественно, сделала. Смысла нет. Пока вы не узнаете, я не знаю там, пока вы не наложите салат в тарелку, спрашивать о том, что как бы, а сколько в нем калорий похудею, похудею, потолстею я от него через 4 месяца, если буду, я только его есть, это бессмысленно. Вот, поэтому, когда мы говорим «я хочу в автономию», ребят, не автономию, салат я, в тарелку, это не совсем а, про еду и про жидкость. Автономия – был... это про автономное сознание, сознание самого себя. И когда мы говорим, что я был на голоде 4 дня, и я хочу идти в автономию, это говорит о том, что вы хотите дальше исследовать свое тело и заходить на 10, на 12, на 20 дней, на 40 и так далее, познавая себя. И после того, как вы начнете познавать себя, после этого вы начнете отвечать себе на вопрос, готовы ли вы в автономию. Когда мы говорим, когда вот я сейчас слушаю спикеров, которые... Были на голоде по 40 дней, и говорят: я вам сейчас расскажу, что такое автономия. Ну, клево, может быть, есть такая информация. Еще больше меня умиляет, когда женщины задают вопрос мужчине, который был там сколько-то дней на голоде. Они говорят: Я хочу пойти в автономию. Я кормящая мать. Как вы думаете, пропадет ли у меня молоко? Ребят, мне становится иногда прямо так боязно, в каком мире мы живем, какого мы, каких мы детишек рядом с собой поднимаем. Как бы, Но ну это же нелогично, задать женщине, пропадет ли у нее молоко на автономию человеку, мужчине, у которого никогда не было молока, по крайней мере, из той части, из которой идет у женщины. И когда он никогда не был на автономии, он был на сухих днях максимум, какое-то количество времени. И когда вы задаете вопрос, он вам отвечает, и вы говорите, я так и подумала. Ах, ну, вот у меня тогда вопросов, вопросов нет. Вот, поэтому, когда мы говорим после пяти дней сухих, что мы готовы идти в автономию, ребят. Будьте честными, я всегда говорю, начните быть честными с самим собой. Вы не знаете, что такое автономия, вы не можете пойти туда, куда вы не знаете. Начинайте практиковать все в ваших руках. Вы можете дойти хоть в автономию, хоть, хоть на Марс, хоть на Юпитер, пешком своими ногами, вообще вам никто не помеха. Но только после того, как вы начнете исследовать себя, заглядывать внутрь себя, когда вы начнете обманывать себя и говорить, что я смогу, я хочу, я хочу пойти в автономию, но не могу выйти на пятый сухой день. Подумайте, почему, такие, эм, почему такой стопор? Может быть, потому что вы не знаете, что такое автономия, поэтому вы не хотите? Потому что, когда мы знаем, что если мы описываемся в трусы, нам будет некомфортно, нам будет холодно, нам будет мокро, нам будет неуютно, то что мы тогда? Мы в следующий раз скажем, когда мы это осознаем, мы тогда в следующий раз бежим до туалета, чтобы все слить там, чтобы одеть снова сухие штаны, Чтоб нам было сухо, комфортно и не мокро. Это называется осознание. Тогда мы уже не будем писать штаны. Но когда мы начинаем вновь и вновь кушать, это говорит о том, что у нас еще не пришло осознание того, что мы делаем. И не надо нам говорить, э, заставлять самого себя после пяти сухих дней идти в автономию на несколько месяцев, чтобы потом самого же себя и начинать гнобить, что как это вот они, она, он смог, а я весь такой замечательный не смог. Да, скорее всего, большинство из вас э, более замечательные, чем я. И я этого не отрицаю, я не стебусь сейчас нисколько. Это действительно факт. По многим показателям вы намного круче, чем я. Но вы не можете прийти в автономию по определенным причинам. А я в нее пришла тоже по определенным причинам, которые касаются только меня. И я вам могу рассказать только свой опыт и сказать, вот в этих ситуациях лучше сделать вот так вот, по моему опыту. Но это не факт, что это будет лучше для вас. Но еще лучше, когда вы начнете себе самому, самому говорить, что это клево. Вот вы говорите, что вы не можете принять мужа с определенными его э, моральными, э, материальными устоями. Но вы говорите, что вы готовы пойти в автономию. А автономия это про честность. А вы сейчас уже не честны с самой собой, потому что вы по-честному не можете допустить, что кроме вашего мира есть еще другой мир, который не касается вашего мира, но вы уже изначально не можете принять. Он уже не подходит по каким-то критериям к вашему. А хотите пойти в автономию. То есть вы хотите закрыться в своем мире, но вы сейчас не закрываетесь, вы сейчас осуждаете другой. Вы сейчас не нацелены на свой мир, вы нацелены на миры других, показать, что, какие они плохие на фоне вашего, чтобы ваш мир немножечко так чик, -чик, -чик на ступенечку немножечко поднять, на основании тех нехороших миров, которые живут не по тем принципам, по которым мне бы хотелось. И только после того, как мы начнем принимать другие миры, принимая себя в себе в своем мире, только после этого мы по-честному начнем задавать себе вопросы и ощущать те ощущения, которые мы готовы принять только в состоянии не еды. И только тогда мы по-честному можем туда идти, потому что мы готовы их прочувствовать. Прочувствовать, не отвлекаясь на другие аспекты, которые для нас уже не актуальны с позиции «хорошо» или «плохо». Да, вы правы, я стараюсь вот это все понимать, почувствовать и его, и себя, и других. Я пытаюсь принимать всех такими, какими они есть. Ну да, иногда моменты бывают, когда ну, что-то не принимаете, да. Ну я все это понимаю на основе, все это понимаю, я иду к нему пока что. Да, оказывается, у меня много сейчас проработок есть. Спасибо. Да, и, ребят, и знаете, вот, видимо, я еще не привыкла к этому мессенджеру. Я не включила на запись. И сейчас вот то, что у нас есть, идет запись, я надеюсь, что она будет нормально, идет на Ютубе. Попробуем с Ютуба перелить этот, эту запись сразу же в тот, в Телеграм-канал «Школа автономии», потому что я забыла включить на запись. Даже не подумала, что это нужно сделать. Это первый момент. И второй момент Евгений Родионов, «Я бы тебе рекомендовала поменять свой статус в пути медленно и печально». «Медленно» — это понятие относительно того, насколько ты размотал по быстроте свой мир, а печально... Если ты будешь идти печально, то зачем тебе идти в автономии, если у тебя вообще тебя накрывает печаль? Если ты в радости, в пути и в радости, то тогда ты уже... Но ну, это мое такое личное суждение. Если нет, то нет. Вот. Но это всегда вот эти вот статусы, которые есть в вас, они всегда вас интерпретируют таким, который вы хотите сказать про себя. И когда мы говорим про себя, в первую очередь мы говорим всегда самому себе, потому что если бы мы всегда говорим, а что бы меня зацепило в том человеке, и мы начинаем делать резюме, что-то писать про себя именно на том основании, чтобы меня зацепило. да, вот. И когда мы пишем это, э, почему ты написал себе, что ты идешь печально? И прям вот так печально, и прям такое, что молодец, слышите меня, я прям с восклицательными знаками. Э, если печально отсловит печенье, то тогда, наверное, это более вкусно получится. И, и это да. Вот. ребятки. Если нет вопросов, то я сегодня буду завершать. И очень надеюсь, что у нас с вами сохранится он хотя бы на Ютубе. Буду в следующий раз более внимательно. Да. Ютуб правда, что заблокировали сейчас ну, в России? Или работает еще? Ну, я не знаю. Написали, что до нуля часов 14 числа. числа. <coughs> вот, другие пишут, что через VPN будет действовать, если кто-то установил VPN. Поэтому не знаю, только я думаю, что после нуля часов 14 числа мы сможем это все проверить. Но, тем не менее, как бы это же не... У нас с вами э, не денежный контент. То есть у нас с вами информационный У меня информационный контент, который я приношу, привношу информацию вот. Да, он касается каких-то финансов, это касаемо ретритов и марафонов, это безусловно, но тем не менее там нет рекламы, чтобы я рекламировала, там нет кого-то еще, за что я получаю, получала бы деньги. Поэтому для меня это как бы заблокируют и заблокируют, это не, не то, на чем стоит обращать внимание, а люди, которые делают, которые живут на рекламу чего-либо, для них это, конечно, видимо, Печально будет. Вот. Поэтому, да, так. не знаю, посмотрим после 14 числа, что будет. Если что, есть программка, которая скачивает с Ютуба видео. Mm -hmm. Я могу, ну, как бы, скинуть, кому интересно. Просто кидаешь ей ссылку, она скачивает это видео. Ну, и потом с этим видео можно все, что угодно делать. Либо загружать на телеграм, на что-то, ну, либо а куда-то еще в личку, там в и... uh -huh. Да. И тогда, если что, если будет интересно. Если кому-то интересно, тоже а, Артуру в личку напишите. Он, может, он вам тоже там скажет, что нужно. Вот тоже Татьяна написала свой статус зимой в Сухуме. это настолько э, женственная женщина, которой нужно просто поменять вот эту, э, просто написать «женственная женщина» и все, и больше я ничего. Зимую в сухом, какая разница, где зимует, это глубна. <с Gear> вот. Поэтому, Танюш, тоже, вот вы тоже замечаете, как вы сами себя э, позиционируете для других. Какая разница, где вы зимуете, какая разница, какой? Ну, там, я не знаю, конечно, если кто-то напишет там «люблю только кружевого видео», конечно же, это уже другой аспект. Но, тем не менее, э, научайтесь для самого себя показывать себя с той стороны с какой стороны вы боитесь показать потому что вот таня это, это такая глубокая женственность которая ее так сильно закупорила в мужскую начинку что сама от этого страдает потому что ее просто распирает от этой женственности и когда мы начинаем признаваться себе в том что есть в нас, Тогда мы только начинаем открываться. И это очень важно. Очень важно каждый момент, каждый аспект того, что у нас есть. Признавайтесь себе в том, в чем, Признавайтесь себе, кто вы есть. Насколько вы прекрасны, великолепны и уникальны. Кроме вас таких больше нет никого и нигде. И перестаньте прикрывать. Когда вы как, вот возьмем Таню, когда она не понимает, как ей выплеснуть вот эту вот женственность нереализованную, а ее просто, просто, у нее море, океан. И чтобы... Не, чтобы не заморачиваться, а как ее выплеснуть? А как вообще я узнаю, что вот это во мне есть, это женственность? А если эта женственность не понравится какому-то мужчине, и зачем мне это нужно? Я лучше закроюсь в бизнес-леди, в такую могущественного мужчину в юбке. Это не то, это не про то. Надо открываться. Как только вы начинаете открываться перед самим собой, все вокруг начинают просто утопать ваши энергии любви. И это абсолютно другое ощущение и восприятие самого себя. Оно волшебное. Танюш, ты поняла, да, про кого я говорю? Поняла, да. Mm. Mm. там вот, они у нас тоже уже на такие на длительные сухие заходят уже больше 9 дней. И абсолютно спокойно, потому что мировосприятие поменялось. Вот. И Петр, не знаем, как нас Петр, потому что он тоже уже, видимо, собирается переехать куда-то поближе к Краснодарскому краю. Я так надеюсь очень. Вот. Тоже у него были такие достаточно длительные сухие дни. Вот. И Люба у нас здесь Со своей невероятной энергией Которая тоже пока еще боится открыться перед самой собой А вдруг не получится А вдруг наврежу кому-то А вдруг кто-то не прочувствует Любань, все у тебя получится И все, каждый прочувствует Прочувствует абсолютно то, что прочувствуешь ты Позволишь себе, позволишь другим Прочувствовать свою, твою энергию Ребятки, все, я завершаю эфир Наверное, здесь не получится сохранить Но я очень надеюсь, что у нас он все-таки будет сохранен на ютубе, и с ютуба тогда, Артур, напиши мне в личку, как это можно сделать быстро, вот, возможно, нет этой программки, кто мне помогает эти эфиры перекидывать. Okay. И тогда перекинем это в тот, в тот э, канал. Я сейчас скину ссылку на канал прям сразу же, и вы добавляетесь, ребят, чтобы там, чтобы не путаться, где мы можем общаться, а где эфиры смотреть, чтобы это было более комфортно для нас, чтобы мы не листали там и спросили какой-то вопрос и начинаем листать. Ответил ли нам кто-то? Потому что не все отвечают, э, копирую сообщение, да. И мы начинаем листать, ответил нам кто-то, а там еще 20 сообщений по эфиру своих высказывание еще что-то, и ты свой вопрос пропустила, чтобы у нас этого разнобоя не было, чтобы было максимально нам комфортно везде, то там будем вести эфир, и здесь будем общаться. Все, всех люблю, всех обнимаю, всем огромное спасибо и завершаю.